Дорогие друзья, клиенты, подписчики, все, кто тем или иным образом знакомы лично со мной, с Максимом Петровым, с проектом MaxCapital. В данном видео я хотел бы поздравить вас с наступающим 2019 годом. Традиционно пожелать счастья, здоровья, удачи в новом году. Вспомнить немного про год 2018. Если вы тем или иным образом взаимодействовали со мной с проектом Max Capital, то я хочу вас поздравить с этим, потому что вы начали хороший, на мой взгляд, правильный путь по созданию богатства семьи, по развитию интеллектуального капитала, по развитию финансового капитала и человеческого капитала своей семьи. Со своей стороны хочу сказать, что очень много было сделано в 2018 году, предполагается очень много сделать в 2019 году, это и развитие партнерской системы и введение новых мастер-классов, создание новых практикумов, запись большого количества видео по поводу того, как действовать для сохранения примножения приумножения денег в непростые наступающие времена, следующие 1-2 года. Но, тем не менее, будем стараться делать как можно больше для вас, для наших друзей, подписчиков, клиентов, чтобы быть с большими победителями. Ну, Выйти победителями в случае, если будет развиваться кризис. И в заключение хочу сделать подарок заключение этого видео для людей, которые действительно в последнее время очень много задаются вопросом, а что же делать с деньгами сейчас на 2-3 месяца, куда их припарковать, доллар уже дорого ставки по депозитам не очень привлекательны, Максим, подскажи что. То есть, чтобы вы бодро, спокойно встретили Новый год, чтобы вы знали, что вам делать после Нового года, в первые дни года, то я рекомендую покупки акций «Сургутнефтегаз» привилегированные. Очень хорошая история для российского частного инвестора. Я не буду глубоко останавливаться на том, почему это стоит покупать. Я могу сказать, что акция может вырасти в пределах 15-20% в следующие пять месяцев. То есть можно говорить о доходности порядком 30-40% в рублях на промежутке в 5 месяцев. Я думаю, это хорошая альтернатива, хорошая история. Если доллар, соответственно, у нас будет в районе 70 рублей на 31 декабря 2018 года, то мы заработаем в этом случае 18% годовых через полгода. Если мы... Если доллар наоборот снизится до 58 рублей, все равно доходность составит 10% за полгода, 20% среднегодовой доходности. Может быть непонятно, ребят, я думаю понятно вам станет после того, как вы сделаете, исполните данную рекомендацию, получите свою доходность, то есть 20-25% своего инвестиционного портфеля можно направить именно на эту инвестицию. У меня на этом все. Еще раз с наступающим новым годом, до свидания и удачи.